Здравствуйте! С вами Дмитрий Никодин. Сегодня у нас очередной выпуск с разбором главных событий. И в этом выпуске у нас будет специальный блок, в котором мы обсудим глубинное государство. Что это такое? В своем нашумевшем материале Пригожин, где рассуждал про идеальный вариант окончания специальной военной операции на Украине, рассуждал про то, что договорняк может произойти в результате давления глубинного государства на власть. Ну а сам термин ну, буквально обожает экс-президент США Дональд Трамп. Дело в том, что Трамп постоянно борется с глубинным государством. Мы с вами сегодня будем разбирать американские карикатуры, которые раскрывают это понятие в США. Но ведь этот термин, присутствуют и в Турции Дерин Дейвлет, глубинное государство. И популяризация, конечно же, за Трампом, но истоки кроются еще в Османской империи. А вот что такое глубинное государство для России, мы с вами сегодня попробуем разобраться. Все это привязано, как я уже сказал, к материалу Пригожина, где он рассуждал про украинское контрнаступление как могла бы закончиться ССВ прямо сейчас. Кстати, этот блок в материале Пригожина вызвал больше всего вопросов, и Пригожину пришлось даже давать дополнительные комментарии на эту тему. Ну и, конечно же, все это привязано к контексту политического давления перед украинским контрнаступлением. Вот премьер-министр Украины Шмыгель в Соединенных Штатах Америки. Буквально несколько дней назад дает интервью американскому изданию The Hill и говорит, что наступление Украины стоит ожидать летом. Проходит несколько дней и на брифинге Шмыгаль заявляет, что наступление начнется уже в ближайшее время. Да еще и с довольно громкими такими фразами, я хочу вам процитировать. Мы уверены, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Ничто не изменит наши планы. Наша цель победа, наша цель украинские территории в границах 91-го Года. соединенные штаты абсолютно нас поддерживают у нас нет никаких секретов от наших партнеров так что же изменилось за несколько дней ну и конечно же мы с вами по карте попробуем разобрать возможен ли вообще тот самый идеальный вариант по пригожину с вами дмитрий никотин и мы начинаем наш сегодняшний специальный по сути выпуск Итак, украинское контрнаступление. Материал Пригожина. Материал большой, опубликован он в телеграме. Вы можете его самостоятельно, кому интересно, прочитать. Смотрите, заголовок «Только честный бой, никакого договорника. Но внутри этого материала был буквально раздел, я опять же вывожу вам на экран, чтобы вы видели, что это не вырвано в принципе из контекста, это целый блок под названием «Суперигра», где Пригожин говорит, что для власти и для общества в целом необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. И пишет: идеальный вариант это объявить об окончании СВО, сообщить, что Россия достигла тех результатов, которые планировала. И далее он пытается объяснить, что по сути есть сухопутный коридор в Крым, и остается намертво закрепиться, закоптиться на тех территориях, которые уже есть. Но вот средства массовой информации, на мой взгляд, не обратили внимания на главный нарратив этого материала. Действительно, при первом прочтении, тебе кажется, что это что-то из разряда объявить о желаемом, вот. но на самом-то деле нарратив был в другом. В глубинном государстве и противостояние внутри России, верховной власти и глубинного государства. Не переживайте, мы сейчас все это будем разбирать подробнее. Смотрите, далее ведь сам Пригожин пишет, но есть лукавство, если раньше Украина была частью бывшей России теперь это абсолютно национально ориентированное государство по сути пригожин здесь на мой взгляд не объяснил как следовало бы, что за закогтиться это не получится. Реванш с украинской стороны, он неизбежен. Любая заморозка конфликта будет являться лишь заморозкой на какой-то определенный срок. И кому эта заморозка пойдет на пользу, это еще вопрос открытый. Потому что Запад за это время, безусловно, будет делать из Украины довольно мощную армию по западному натовскому образцу. Далее, смотрите, по сути, о чем говорит Пригожин. Если мы с вами посмотрим на карту сейчас, то мы с вами увидим, безусловно, тот самый сухопутный коридор в Крым. Но как можно объявить о достижении целей, если мы с вами знаем, что по Конституции России субъект Федерации Херсонская область имеет столицу, город Херсон, который находится под контролем российской армии? Разве может власть объявить об окончании СО с учетом того, что официально по, опять же, российской конституции, а мы должны понимать, что внутри страны, неважно, что говорят сейчас, к примеру, там, американцы или там украинская официальная позиция, они, конечно же, это все не признают, референдумы. Но еще раз, согласно логике власти, вы же действуете согласно конституции страны. Это первое. Второе. Когда был факт признания ДНР и ЛНР, эти субъекты признавались в границах областей Украины, а значит сейчас Донецкая республика до сих пор не находится под полным контролем территории. И конечно же здесь достаточно посмотреть на карту и увидеть, что и Славянск, и Краматорск, это самая настоящая агломерация, они находятся друг с другом с довольно серьезной численностью населения там свыше 300 тысяч человек то есть это крупные города донбасса я уже не говорю про небольшие города которые являются там укрепрайонами но с точки зрения демографии да там небольшие населенные пункты Но опять же разве возможность сейчас представить уступку по конституции то есть отказаться от этих территорий опять же План минимума, о котором я говорил, реализовать, ну, в принципе, без контроля всей территории Донбасса невозможно. И вы знаете, я уверен, что если бы не харьковская перегруппировка, то был бы проведен, конечно же, референдум еще и как... Харьковской области. Я думаю, многие прекрасно помнят плакаты, помнят визиты высших партийных функционеров в тот же Купинск. Россия здесь навсегда. Все это тоже задумывалось как сценарий рабочий, но он не был реализован. Поэтому возможно ли обществу, скажем так, эту идею презентовать? Ну, я думаю, что тем, кто политически подкован, тот, кто следит за происходящим, он воспримет это, ну, условно, я думаю, все прекрасно вспомнят термин «хасавюрт», если объявлено было бы об окончании, вот постфактум, что имеем, то имеем. Поэтому здесь Пригожин на самом-то деле этим материалом пытается показать другую проблему. И вот этот вот раздел, во-первых, про лукавство, то есть он как бы поясняет, на мой взгляд, сразу, что если «бы», все было как-то по-другому, то можно было бы избежать реванша, но реванша уже не избежать. И здесь мы с вами как раз таки подходим к заголовку: да? то есть только честный бой, никакого договорника. Чего опасается Пригожин? Он опасается договорника. Что договорняк вообще такое? То есть это некие закулисные договоренности. Здесь нужно отличать переговоры и договорняк. То есть договорняк это условно, когда все решили уже между собой, официально об этом никто не сообщил, а потом уже, собственно говоря, это все случится. Но не в рамках там, переговорного процесса, а в рамках каких-то закулисных таких вот договоренностей. А кто субъектом будет являться этих закулисных договоренностей? Как их можно реализовать? И вот здесь мы с вами подходим к тому, что Пригожин рассказывает про глубинное государство. И что это вообще такое. Давайте я вам сначала цитирую Пригожина, а потом мы с вами начнем разбирать само это явление. Итак, в контексте материала Пригожина. Он говорит, что если власть откажется и ВСУ пойдут в наступление, откажется от договорника, то в этой ситуации могут быть различные варианты развития событий. Один из них ВСУ упрутся в оборону России, понесут серьезные потери, после чего начнется колоссальное контрнаступление войск России до границ ДНР или до Днепра, или вообще до Польши. Ну, опять же, здесь на мой взгляд Пригожин добавляет для яркости, да, конечно же, даже в случае провала украинского контрнаступления ожидать вот прям продвижение до Днепра, это крайне миловероятный сценарий. В принципе, Пригожин далее про это и говорит он говорит что с учетом текущей ситуации динамики и проблематики такое контрнаступление мягко говоря не очень вероятно второй вариант украинская армия где-то сумеет прорвать оборону но это не будет что называется катастрофой то есть сухопутный коридор прорван не будет мы условно можем смоделировать на запорожском направлении это то есть украинское контрнаступление достигает какого-то локального успеха на каких-то участках фронта, но в целом прорыва нет. Знаете, западная пресса, вот материал свежий Блумберга, пишет, что украинское контурнаступление максимальной оценки на текущий момент это 30 километров. Цифра не маленькая, но все же это не катастрофа, если будет такое продвижение, даже на Запорожском направлении. А вот дальше-то что? Кстати, издание Bloomberg вот прям пессимизма так нагоняет для Украины нормально. Они говорят, что есть большой разрыв между риторикой Киева и между реальными поставками. На Западе пессимизм буквально сейчас прям доминирует в западной прессе. Базовый сценарий опять же, как я уже сказал, по мнению аналитиков американских 20-30 километров вглубь Запорожской области. И, соответственно, создать угрозу Крыму или перерезать сухопутный коридор таким наступлением нельзя. Далее, собственно говоря, в материале отмечается, что довольно еще мало западной бронетехники, плюс утечка документов. Опять же, знаете, сейчас очень сложно прям однозначно определить, насколько этот материал именно объективен. Они являются частью глобальной информационной кампании, связанной с утечками пентагоновских файлов, чтобы создать иллюзию российского руководства, что украинское контрнаступление, в принципе, не является там серьезной какой-то проблемой. Но это отдельная тема, я ее уже, в принципе, поднимал. Возвращаемся с вами к Пригожину. Так вот, что же дальше тогда? И вот дальше Пригожин начинает размышлять. То есть, если будет вот такой вот локальный успех, то глубинное государство начнет продавливать переговоры, России и США, что нужно договариваться. И как раз-таки тут Пригожин пишет, что вот глубинный народ-то не поймет это глубинное государство. Он говорит, что глубинное государство будет толкать верховную власть на серьезные уступки. И по существующей традиции глубинного государства при любых изменениях она будет пытаться, вот эта вот часть глубинного государства, улучшать свое положение, в том числе предательством интересов России. Их задача не страна и не народ, их задача собственное положение в обществе, собственный комфорт и собственный капитал. Что же тогда за глубинное государство? Пригожин в целом объясняет, что это по сути постепенный процесс слива. Если мы пойдем на эти переговоры сейчас, то потом это будет рамка переговоров и требований увеличиться, вплоть до того, что Россия должна будет оставить все территории, которые сейчас находятся под контролем, то есть вернуться на границы до 24 февраля. То есть, опять же, это практически вся будет территория там, сухопутного коридора, естественно, там, с Мариуполем, там, с Мелитополем. Вот. Большая часть там, территории ДНР, ЛНР, которые уже под контролем России. Так вот, ну что такое глубинное государство для Пригожина? Дело в том, что в материале, в своем, он это не особо раскрывает. Мы с вами видим такие вот намеки про капитал. То есть в контексте Пригожина это может быть намек на некие структуры, связанные с контролем финансовых потоков. Вы знаете, в 90-е было такое понятие, как семибанкирщина, когда олигархи оказывали очень серьезное воздействие на политическую власть в стране, ну то есть на Ельцина. Почему семибанкирщина? Пошло это из, конечно же, исторического примера семибоярщины в России в период смутного времени, когда у бояр оказалась вся власть. И бояре, кстати, тогда согласились посадить на русский престол польского королевича Владислава. И, в принципе, он бы и стал королем или там, царем, но он отказался переходить в православие, долго думал, и в итоге исторический процесс пошел по совершенно другому сценарию. И как раз-таки пресса в 90-е, она использовала именно такой термин, то есть ссылаясь на смутное время, проводя такую вот метафору. Но сейчас мы не видим таких ярких. Да, воплощенных представителей некой новой семи банкиршин Или может быть там теперь меньше или больше будет представителей. Вы знаете, для этого нам с вами нужно все-таки разобраться, что такое глубинное государство вообще, что за глубинное государство существует в США и кто может являться этим глубинным государством в России? Давайте с вами пройдемся сначала по самой популярной, конечно же, трактовке, американской, хотя она не изначальная. Для этого нам понадобится посмотреть на эту картинку и разобраться. На самом деле здесь очень классно все показано, символизм запредельный. Ротшильды, Сорос... При этом вы можете здесь увидеть, что Трамп пытается осушить это болото. Дипстейт, как такой вот болотный монстр, в котором есть ЦРУ, билдербергский клуб, можно там увидеть, связанный с вакцинацией, там где-то Билл Гейтс вот плавает. Здесь мы с вами ниже, если мы увидим, мы увидим ФБР, мы увидим клан Бушей, клан Клинтонов. То есть Обамка вот здесь тоже в болоте плывет. И, конечно же, Трамп с этим совсем борется. Дело в том, что Трамп неоднократно заявлял, что ему мешает глубинное государство. Но в понимании Трампа глубинное государство это что? Смотрите, есть еще один тоже рисунок, который, опять же, изображает в таком же контексте. ну здесь вот как некую такую вот гидру. И здесь Трамп, который предлагает мир с Россией. А против него там все тот же Сорос. Все тот же структуры ФБР, некие неоконсерваторы в США, СМИ подконтрольные, либеральная пресса. Собственно говоря, вот что мешает Трампу. Сам термин «глубинное государство в США» обозначает обычно некие структуры в силовых ведомствах, в ЦРУ, в ФБР, в военно-промышленном комплексе, в средствах массовой информации, в, конечно же, теперь современных медиагигантов типа Гугла или Меты, которые, по сути, направляют американскую политику внешнюю в обход избранных президентов, например, Трампа. То есть есть демократически избранный президент, и он пытается вести свою линию внешней политикой. А вот эти вот все структуры, которые формально не являются чем-то единым, то есть нет какого-то института, но они ее так начинают направлять путем сливов, путем каких-то провокаций, что-то в прессу просочилось, чтобы сорвать, например, переговорный процесс. И таким образом они обходят и мешают демократически избранному президенту реализовать его план. То есть нужно учитывать, что президент в Соединенных Штатах Америки это не абсолютный монарх, да? И его власть, во-первых, очень сильно ограничена, Та же система сдержек и противовесов там, американским конгрессом, Верховным Судом, но и в том числе еще ограничивается тем самым дипстейтом который, опять же, в своих интересах действует. А какие интересы у этого дипстейта? Ну, есть, опять же, разные версии. Одна из версий, что это, конечно же, там, финансовые потоки контролировать, и очень часто американский дипстейт развязывает войны, потому что это приносит прибыль американскому военно-промышленному комплексу. Ну и мы с вами видели, в принципе, что американцы там сотворили на Ближнем Востоке. И даже сейчас в украинском кризисе главный бенефициар всего этого, конечно же, американский ВПК. Да и в целом американская экономика, конечно же, вытаскивается из очередного кризиса. Внешний госдолг США растет, ситуация с инфляцией. И тут, конечно же, конфликт в Европе. Классика Первая мировая, Вторая мировая. После каждого крупного конфликта в Европе, американцы, знаете, как вот мультик э, советский был, где там, э, собственно говоря, в чан окунулся и таким добрым молодцем вышел. Вот также американское государство. Первая мировая мировой войне, такой дряхлеющий старичок. Первая мировая, и он, хоп, снова помолодел. Перед Второй мировой то же самое. Там Великая депрессия. Раз, вторая мировая, опять добрый молодец, американский дядя Сэм э, снова помолодел». Вот и, собственно говоря, сейчас примерно такой же концепт. И поэтому Трамп и говорит, что я готов, и при мне бы даже не случилась никакая крупная война в Европе. Об этом говорит Трамп. Он говорит, что он готов за сутки положить этому конец. Но, как я и говорил, есть еще одна трактовка глубинного государства, другая. Поэтому здесь очень важно, когда вы будете слышать этот термин, понимать в контексте какой страны. Пригожин-то говорит... Относительно России. Загадка, кого он имеет в виду. Вот с американцами мы с вами разобрались. Примерно. То есть давайте еще раз резюмируем. Итак, для Америки да, в контексте высказываний Трампа сейчас глубинное государство это по сути объединение в силовых структурах США, в ФБР, в ЦРУ, лоббисты из военно-промышленного комплекса, медиамагнаты, либеральные идеологической ориентации, Такие вот меценаты типа Сороса, который продвигает идеи и спонсирует очень много организаций по всему миру, которые должны устанавливать демократию, способствовать установлению демократии либерального образца в стране. В Грузии фонд Сороса, посмотрите его влияние в России, там с 90-х годов сразу же зашел. Ну и собственно говоря, которые без оглядки на демократически избранного президента корректируют внешнюю политику США. А вот в Турции источник-то этого Дерин Дейвлета что? Вы знаете, изначально восходит это все еще к султану Селиму Третьему, который начал создавать тайные комитеты для собственной защиты в обход, например, даже великого визиря. То есть второе лицо в государстве не знало, что султан решил создать такой вот тайный комитет. Но во что это в итоге вылилось, вот эти вот тайные общества, это немножечко другое. В Турции такая вот теория Deep State, она имеет другое значение. Фундаментальный принцип следующий. Я вам приведу, кстати, цитату, например, Эрдогана, который заявлял о том, что «Я не согласен с теми, кто говорит, что глубинного государства не существует». Оно существует... И всегда существовало еще с османских времен. Это в 2007 году говорил Эрдоган, еще будучи премьер-министром. А, например, Сулейман Демирель, который также занимал должность премьер-министра Турции 7 раз, заявлял следующее. Фундаментальный принцип заключается в том, что должно быть единое государство, а в нашей стране их два. А что же такое глубинное государство в Турции? Не поверите. По структурам это то же самое. То есть это представители в силовых структурах, лоббисты военно-промышленного комплекса. Ну вот, например, многие не в курсе, но знаменитая компания «Байрактар», которая делает беспилотники, которые применяются активно украинской страной, а ведь они имеют родственные связи с действующим президентом Турции Эрдоганом. Там же, собственно говоря, зять Эрдогана он является сыном основателя «Байрактар» компании. А что за идеология у этого турецкого глубинного государства? Есть версии. Во-первых, она ультра-националистическая. Во-вторых, она трактуется как светская, а не исламская. Во-вторых, она этническая. То есть национализм этническая, а значит она антикурдская. Курдский вопрос очень важен для, опять же, всего Ближнего Востока. Курды это народ, который не имеет своего государства, при этом численность курдов это десятки миллионов человек. Ну и, собственно говоря, самое главное, конечно же, она антилиберальная и антидемократическая. Вот главное отличие от американского дипстейта. То есть американский дипстейт, глубинное государство, это либеральная направленность идеологии. А турецкое глубинное государство это наоборот консервативное, националистическое, за свои интересы, за реставрацию некой Османской империи. То есть совершенно другая направленность. И там условные военные перевороты в Турции, они всегда носили там светский характер, не исламский характер. То есть есть своя идеологическая база. Она отличается от американской. Но опять же, задача какая от этого глубинного государства? Различными методами, опять же, где-то это что-то слить в прессу, где-то это устроить какую-то провокацию. Причем это может быть и устранение кого-то, напомню, например, убийство, которое не является да, там, доказанным фактом, но может что-то спровоцировать, то есть какие-то политические дела. И это опять же задача какая? Корректировать курс внешней политики. В определенном ключе, чтобы не дай бог, если был избран какой-то там президент или премьер, чтобы можно было в случае чего корректировать его курс, если он пойдет в разрез с идеологией этого глубинного государства. Тогда мы с вами подходим к главной теме. А что ж тогда глубинное государство по пригожину в России? Это явно не американский деептейт, который также своей целью э, ставит все равно, конечно же, капитал в первую очередь, да. Но еще распространение некой такой вот либеральной идеологии. Это не турецкий деептейт, не турецкое глубинное государство, где национализм, консерватизм и, опять же, величие э, там Турции или реставрации Османской империи. Именно в материале Пригожина прослеживается, что Deep стейт это некие, наоборот, предатели в национальной элите, у которых основная задача не отстаивание национальных интересов, а просто сохранение своего капитала, неважно какой ценой. То есть не государство, а свой капитал. То есть, по сути, это скорее ближе к некому концепту семи банкирщины. То есть, это скорее. Полное отсутствие идеологии какой-то, а, кроме как сохранение богатства любой ценой. Вот и все. Это, это по сути без идеологии люди. То есть у них нет а, какого-то стремления, да, там, к установлению там, либеральной демократии, неважно, режим может быть любым, главное сохранить капитал. И поэтому, конечно же, договорняк, который озвучивает Пригожин, это для него главная проблема. Вот, по сути, я надеюсь, что мы с вами в сегодняшнем выпуске постарались разобраться с этим очень сложным концептом. Ну и, наконец, возвращаясь к заявлениям Шмыгаля из США по поводу украинского контрнаступления. Вы знаете, я думаю, что количество сейчас информационных таких вот вбросов будет увеличиваться. Нагнетание, конечно же, будет обстановки серьезная, Но, еще раз, сроки я бы все-таки не, не устанавливал там, в течение нескольких недель там, или нет. Здесь все очень сложно дать какой-то прогноз, но сейчас мы с вами фиксируем еще раз, что вот эта вот проблема того, будет ли этот честный бой или нет, судя по Пригожину, становится основной, а значит какие-то разговорчики ведутся. Ну и кто в итоге одержит верх, опять же, покажет, конечно же, время. Ну что ж, наш сегодняшний выпуск подошел к своему завершению. Я хочу в очередной раз напомнить, что мои выпуски оригинальные публикуются в моем Телеграм-канале. Соответственно, как его найти? В Яндексе, в Гугле, в поисковую строчку «Вбивайте Дмитрий Никотин Телеграм». На ютюбе мои выпуски люди перезаливают, то есть они могут что-то обрезать, что-то нарезать, что-то свое, там ссылки какие-то вставлять. Поэтому ищите мой оригинальный канал в телеграме. Можно все выпуски всегда смотреть. Из российских хостингов это Рутуб. Ну и яркий пример вот этого Deep state это как раз таки блокировка, к примеру, моего канала, да и не только моего. Огромное количество каналов, которые были заблокированы. Так же, как когда-то state заблокировал в социальных сетях президента США Трампа. На тот момент он еще был президентом. Полностью выпилили человека. Вот так вот медленно влияют на повесточку. Ну и, кстати, для тех, кто является уже подписчиком, моего телеграм-канала, я напоминаю, что есть еще мой частный телеграм-канал, специальный такой клуб для любителей политики, истории, геополитики, международных отношений, где у нас с вами... Мои регулярные ответы на вопросы подписчиков, специальные выпуски. Вот буквально недавно вышел очередной спецвыпуск «Империя. Россия без Украины не империя. Почему?» Это из знаменитой фразы американского геополитика Бжезинского, польского происхождения. Такой специальный интересный выпуск про империю. Это все, опять же, можно найти в моем специальном телеграм-канале, подписаться на него через бота. Но для этого вам нужно проделать шаг один, просто найти мой официальный телеграм-канал. Там в закрепленных сообщениях все инструкции, все есть. Опять же, сделать это просто через Яндекс. Просто Яндекс подсвечивает, что аккаунт будет официальным. Вот и все, вы тогда точно попадете на мой канал. У Нас там больше, чем полмиллиона подписчиков. Присоединяйтесь. Надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний выпуск. Берегите себя и до новых выпусков, до новых встреч.